Против Навального. Разбор суда. Часть 4. Практика Европейского суда по правам человека. Прежде всего, давайте посмотрим на то, что считает плену Верховного суда по поводу различения фактов и оценочных мнений. Он утверждает, что суд должен оценить, является ли оспариваемые утверждение фактами или оценочными мнениями, суждениями, убеждениями. Факты у нас проверяются на соответствие действительности, все остальное не является предметом судебной защиты и в большинстве случаев и проверено, быть не может. Таким образом, это очень важно, является это оценкой или фактом, который можно опровергать или подтверждать. Прежде всего, мы можем увидеть, что, что такое оценка и что такое факт, не так уж и просто различить. То есть, это может быть и спорный момент, и различить это тяжело. По этому вопросу пишутся статьи, идут споры. Однозначно можно лишь говорить о том, что если нечто не поддается проверке, то это не факт, а оценка. Если же нечто поддается проверке, то это может быть как оценка, то есть субъективное мнение, так и факт, то есть объективное мнение. Определяющим признаком факта является его объективность, оценки субъективность. То есть факт это то, что можно объективно проверить, в то время как Оценка ⁇ это, грубо говоря, субъективная трактовка факта, которая другой человек может истрактовать эти факты по-другому. Особое внимание здесь надо обратить на то, что оценка может утверждать о справедливости некоторого факта. Например, наше правительство ведет страну к гибели или наше правительство ведет страну к процветанию. Это и, и другая оценка. Мы не можем точно доказать не то, что наше правительство ведет страну процветания, не то что к гибели. Все это является только оценкой. Но при этом, вообще говоря, да можно говорить о том, что это факт, давайте доказывать, да. Однако, такие утверждения не являются фактами, они являются оценками, так как зависят от трактовки соответствующих фактов с какими-то лицами. Одно лицо скажет, что да, другое лицо скажет, что нет. Однако, в данном случае суд, дает неправильную оценку. Он говорит, что ответчикам, то есть Навальным, сведения распространялись не как оценочное суждения, а как факты, так как соответствие их действительности может быть проверено. В то же время возможность проверки соответствия действительности некоторого утверждения является не определяющим критерием оценочного суждения или факта. Определяющим является именно субъективность или объективность. Теперь давайте взглянем на дело Абершлик против Австрии, которое рассматривалось в Европейском суде по правам человека. В тринадцатом параграфе в конце приводимой Европейским судом по правам человека жалобы указываются, цитируются жалобы. Отсюда ясно, что Альтер. Грабхер Мейер предпринял действие, которое соответствует целям НСДАП, предложив применить в Австрии меры, которые НСДАП осуществлял против граждан других национальностей. Он тем самым расхваливал действия и цели этой партии. Очевидно, что в данном случае данную цитату можно посчитать как заявление о факте, утверждение о наличии факта. Он расхваливал действия партии и цели партии НСДАП. Однако мы видим, что Европейский суд по правам человека не считает это фактом. Нет, он считает это оценочным мнением. Дело в том, что любой вывод на основании фактов фактически субъективен. И он просто-напросто делал вывод на основании фактов, имел право высказать свое мнение, то есть оценочное мнение. И хотя это мнение утверждает о существовании какого-то факта, это лишь его мнение. То есть общий смысл логики Европейского суда по правам человека не в том, что оценочное мнение ⁇ это то, что мы не можем доказать, а в том, что если мы выражаем свое мнение, то оно и есть оценочное мнение, и мы имеем право доделать какие-то выводы так, как хотим, и это и есть то, что мы не должны доказывать, потому что мы имеем право высказывать это мнение такая логика подтверждается в частности восстановлением суда по делу Лингенс против Австрии, а именно суд устанавливает, указывает, что существование фактов может быть доказано, тогда как истинность оценочных суждений не всегда поддается доказыванию. То есть оценочное суждение не всегда поддается доказыванию. Иногда оно поддается, иногда нет, это означает, что нельзя говорить, что если что-то поддается доказыванию, то это не оценочное суждение все равно это будет оценочное суждение, потому что это мое мнение на основе каких-то фактов, сделанное. Таким образом, необходимо различать оценку, то есть мнение автора видео, и, собственно, установленные факты, на которых эта оценка основывается, которые подлежат доказыванию. Люблинский суд города Москвы считает почему-то иначе. А именно, этот суд указывает, что в указанных публикациях содержатся сведения о том, что Усманов дал взятку Медведеву, Усманов осуществляет цензуру, Усманов дал взятку Шувалову, Усманов является преступником. То есть, фактически, Люблинский суд города Москвы требует от Навального доказывать его оценочное мнение, что противоречит практике Европейского суда по правам человека. Таким образом, можно говорить о том, что решение суда в данном случае является сомнительным по критерию соответствия его практике Европейского суда по правам человека, именно касающейся 10 статьи Европейской конвенции по правам человека. Интересно то, что Европейский суд по правам человека в деле Бужа против Молдовы даже указывает на то, что можно опубликовывать гражданскому служащему у которого был доступ к конфиденциальной информации, опубликовывать эту информацию, если другой способ ее рассмотрения будет неэффективен. С другой стороны, Европейский суд по правам человека в деле благотворительной нас против Норвегии указывает, что статья 10 Конвенции не гарантирует полностью неограниченную свободу выражения мнения. И вообще говоря, журналистам необходимо проверять, Факты, которые они публикуют, действуют добросовестно и предоставляют важную, надежную, точную информацию. Разумеется, когда мы говорим о таких эшелонных власти, как премьер-министр или, скажем, Газпром, крупнейшая одна из крупнейших, по крайней мере, корпораций государственных, то, очевидно, мы не можем ожидать предоставления полных доказательств какой-либо чьей-либо виновности. Поэтому в данном случае тяжело сказать, насколько хорошо и насколько полно приведены доказательства каких-либо коррупционных проявлений. Однако мы видим, что Европейский суд по правам человека, по крайней мере, позволяет говорить о том, что доказательства не должны быть какими-то слишком особенными, как от того требуют наши суды. Достаточно возможно и того, что предъявил Навальный. Можно сказать, что дело настолько важно, что ущемление репутации частных лиц в данном случае возможно обосновано. Кроме этого, в деле Прагера и Бершлик против Австрии суд указывает, что свобода выражения применима и к шокирующей информации, обижающей и вызывающей беспокойность у государства или части населения, и при этом... Вообще говоря, журналистская свобода включает и возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения и провокации. Конечно, практика Европейского суда по правам человека разнообразна и более сложна, чем то, что сейчас приведено, поэтому в данном случае я привел лишь основные аргументы, и в основном именно в пользу Навального. Есть аргументы против него, однако мне кажется, что они недостаточно серьезны в данном вопросе,